Приветствую, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Этот ролик будет о космосе. Вот. Но не столько в о космосе как таковом, да, сколько немножечко м -м, поразмышлять вообще вот. Нам м -м, различные астрономы, да, вот. Рассказывают про то, что космос такой-то и такой-то. Физики опять же рассказывают, что космос такой-то и такой-то. А, строят модели различные космоса. Кстати, в том числе и котющик строит модель. Потому что в космосе он не был, вот, и он не может утверждать, что все так работает, как его модель описана. Да, вот, на отталкивании, приталкивание, да, в общем-то, не вот, Это все модель. Потому что ну, не был он в космосе. Он не может экспериментально нам все это подтвердить. Вот. А то, что мы там что-то видим, ну, блин, мало ли, что мы там видим. Мы же не можем этот феномен как-то объяснить ну, издалека. Можем только теории строить, теории, гипотезы. Вот смотрите, прежде чем мы что-то будем говорить о космосе, вот, как минимум мне бы хотелось узнать, как минимум, что такое космос. Вот официально нам говорят, что это почти вакуум, да? Ну, что там молекул, атомов там на кубический километр очень мало. Что это практически вакуум. А атмосфера Земли не улетает, потому что гравитация. Но давайте проведем в условиях Земли обычный эксперимент. Берется просто двойная камера резервуарда с двумя отделениями. В одном отделении у нас, соответственно, будет воздух, а из другого мы его откачаем. Потом мы эту перегородочку открываем. Что происходит? Ну, правильно, законы газодинамики говорят нам, что, в общем-то, газ, он займет весь объем. И гравитация не помешает занять этот объем. Понимаете? Гравитация не удержит воздух в первой камере, в нижней. Газ уйдет, соответственно, в верхнюю камеру. Ну, если мы откроем верхнюю, соответственно, из которой будет откачан воздух, то так и произойдет. То есть, если там за атмосферой вакуум в космосе, да, то почему атмосфера-то не улетает? Потому что вот это объяснение потому что гравитация здесь ну, не подходит никак, не канает, ребята. Господа, не канает. И вот пока вы это не объясните, различные утверждения, что там космос, что там что-то летает, что там куда-то что-то запускает и кто-то куда-то летал, нет, господа, вы не можете летать туда, о чем понятия не имеете. Иначе просто объясните, что же там за космос, что там. Потому что вакуум нет, вот точно не вакуум. И что там? Вот. И есть ли он вообще космос, замкнута ли эта система, я не знаю. Нам об этом не говорят, но хотелось бы узнать. А прежде, прежде чем мы это узнаем, рассказывать нам про то, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, это фантастика. Это фантастика. Хотите? Верьте. Верьте. Вот. То есть, отбирайте деньги у граждан, вкладывайтесь в эту фантастику, да? только вот выхлоп там будет ноль. На этом автономы лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, друзья, до следующего видео.